Ю! Это серый ML геймер А это вторая серия моего технологического MLG Let's Play по Майнкрафту. Итак, в предыдущей серии я обосновал свое жилище. А Также я построил шахту и сделал еще кое-что. Теперь я готов преодолевать путь. От первобытности до цивилизации. Ну, наверное, я сначала сделаю, так сказать, тераформирование. Ну, то есть я заделаю дыры в своей шахте, чтобы было нормально, короче. Ну что ж, приступим. Прошло 1100 Итак, вот такой результат у меня получился. Так, ну ладно. В этом видео мы будем заниматься этим. Сейчас мы займемся э, созданием первого своего оборудования. Итак, для начала, прежде чем создавать оборудование, э, нужно опуститься в шахту на глубину 32 блока. Типа такая будет база крутая. Ну и погнали, так, кешмартика. Ну давайте. И поехали! Ого, ребят, смотрите, железо снова... А, кажется ночь собирается. Так, сейчас. Надо бы вообще шахту доделать-то уже, чтобы, ну, монстры там стики не заползли ко мне, но. И тогда можно уже будет даже ночью копать. А потом быстренько так это. Так. Домой за, скотись, за скотись. Прекрасное утро. А. Так, ну мы это железо же добыли. Давайте э, сделаем железную кивку. Что уж нам. Первое оборудование мы, значит, будем делать дробитель. Ну, вот давайте, чтобы оптимизировать, так сказать, наши расходы. Это железо очень редко. Такое. Сейчас я рассчитаю, вот, что нужно для Это Это А не, пока нон. Можно все переплавлять. Дело в том, что на Тропитель нужно на первый нам 19 о, сливков, вот, а у нас пока только 10 получается, и 3 из них на кутосов. Делаем вот так вот, и переплавляем в 2 раза быстрее. Вау! Ну когда еще больше руды будет, будет 4 раза быстрее, а пока вот так вот, чтобы ну, уголь экономить. Вот прошло тысяча дней. Oh, yeah! У нас все приготовилось. Так, делаем железную пятку. Ну и... Ну и значит еще у меня получается делать молоток специальный. Делать он вот таким образом. Погнали дальше. Ну, погнали. Так, а я меч не взял. А их мечом лучше пить. Сейчас сделаю меч. Так, ну и еще раз по так вот приходится. Ну и погнали мочитель через Так, ого, мы все, мы добрались до 32-го уровня. Это самое то место. Здесь мы и будем строить нашу подземную секретную лабораторию, в которой будут находиться все наши технические устройства. И выкапываем, значит, 11 на 11 на 6 блоков отлично наша кирка железная сломалась идем делать новую железную кирку Лага у нас есть еще где-то. Итак, ну и снова ложимся спать. Седьмой день. А, много времени уходит на постройку вот этого всего. Это все мы сложим. И продолжим наш. А нет, давайте это. Я хочу сначала достроить вот эту шахту, чтобы я мог и ночью работать. А Монстры меня зажрут. Итак, сколько тут надо? 28 досов Итак, пол у нас готов. Сейчас смотрите, мы что делаем? Так, я заранее когда-то давно посчитал. Нам нужно 52 камни так распределяем мы 4 печки и в этот раз нужно быть особенно аккуратно я вообще как попало ставлю вот а это я должен ни одного раза не промахнуться так тут вот. тоже стал ставить А, пока жарится, мы покопаем немножко. Так, и эту кирку я тоже благополучно доломал. Наверное, уже все приготовилось. Я надеюсь. Так, вот наши тканишки. Теперь их доставляем вот таким вот способом Ни одного камня ни туда не поставил. Все делаем вот так и застилаем значит крышу. Другой раз. Это белое. это дерево. Куда же его можно взять? Можно взять вот из этих вот висящих островов деревянных. и думал а, кстати я вот дорубил дерево большое да, это вполне такое хорошее достижение а, ну и сделаем тоже Сделаем гипкозы, сделаем мы только, значит, 5 плит, ну, 6 у нас получатся. Вверху поставим. А займёмся э, жиедом. Снова, значит, посчитаем, Еще нам жиедов хватит. Так, нам хватит вот ещё на ножницы, на блоках пока только хватит, значит, на блоках и перекладываем. Сделаем опять же деревню. Так, что тут можно еще поделать? Можно дверь поставить, они конечно не заспавнится, могут прямо тут, ну короче, так, я делаем Сделаем из него вот такие вот пластины. И получается у нас базовый корпус машины. Основа нашего дробителя. И пойдем копать дальше. Получа раны и туда. Продолжаем дальше. Ну а дальше неинтересно. Я просто копал. Копал. И копал. Итак, вот наконец-то мы докопали... Нашу коробку Здесь у нас будет Все наше современное Крутое оборудование Но сначала Его нужно создать Отлично, у меня есть Железо Его даже Должно хватить на создание Грабителя Считаем У нас есть базовый Отпуск машин но Нам надо еще делать ножницы и еще одну пластину нам что-то еще нужно а именно нам нужно переплавить еще 3 метра руды поты последние ингредиенты которых нам не хватает это резина и красная пыль Этим мы займемся завтра. С ДОБРЫМ УТРОМ! Так, кто там шуршал? Сейчас я его... Лучше еще... так... Нет, он лучший. Ну, сейчас, в общем, разберусь с этим Так, кто там шуршал после самого дома? Вот он! Ого! А, он даже меня ни разу ни разу А ну иди сюда! Надо где-то найти эту резину. Так. Чего же она делается? делается резина из специального дерева. Называется оно гивее. Ну что же, найдем эту гивею так. И нашел тебе ну, но я нашел вот деревню давайте у них картошки морковки попросим и сокол тоже и, наверное должен быть еще это, давайте, железнодорожный дом короче ну, ничего тут нету весь тоже нету они вообще вроде больше всего их в болотном биомиком. Так вот и вернулись. Вот, побежали мы. Нормально. Что сейчас поищем? Тут ничего нету. Ну ладно, когда-нибудь я точно найду это дерево. О, вот, кстати, болото. Самое шлачное место для этого дерева. Сходим мы туда завтра. нам посадить наши деревья вот так вот значит можно вырубить например вот до сюда все деревья и посадить на их место свои деревья а может и не только деревья тут вот можно деревья подводить. тут вот. и чем Раз тот сейчас и займусь. топорик у нас сломался. Так, что же делать? Сейчас что-нибудь придумаем. Давайте, наверное, сделаем и еще один топорик. Что тут думать-то? О, у меня еще и железо есть. Да нет, это железо мы перемолоть. Каменный топор тоже нормальный. Так, я вырубил достаточное количество деревьев, освободил достаточное количество территорий. Теперь а, нужно много времени, чтобы размножить эти две евеи до да, нескольких евей еще. Кстати, у них саженцы очень редко выпадают, поэтому это будет действительно долго, возможно, даже может и не получиться. Потому что с дерева может не выпасть ни одного саженца. Итак, давайте поделимся. Там их посадим. Вот. Давайте эту вот сюда. Так. Давай как-нибудь красиво на, сделаем. И сюда. И ждем, когда эти деревья вырастут ну нука, что там у меня? Есть, у меня есть кость. Из кости я могу сделать костную мускулу. получилось? А, у них нет специальных подтеков э, смолы, так что эти деревья нам не нужны, мы их вырубаем. Ого, саженец выпал. Так вот, надо вот эти вот саженцы тоже собирать, потому что они пригодятся для вторичной переработки. Пока они выпадают, нужно ли делать что-нибудь? Убираемся отсюда. Здесь опасно так ну все можно уже думаю сажать новые идеи вот так вот такой равносторонний диугольник вот так вот отлично теперь подождем когда они вырастут подождем мы наверное это в шахте нам еще нужно добыть так, красную пыль Да, ребят, смотрите, золотая руда. А зачем она нужна? Ладно, пусть будет, а пусть. Так, ребята, а вот у нас кремний. Это офигенно нужный материал. А вот, собственно, то, зачем я сюда копал? Это красный камень. Вот, на последнюю прочность и давайте его накопаем. Так, что там у нас с гибельями? Полегали! Бегли! Вот, это вот пожарим, давайте. Ого, 23 железной руды я накопал. Это хорошо, это очень хорошо. Это железо очень нужно много для этого собственно и нужен нам дробитель чтобы два раза увеличить количество железных слитков которые можно получить э, из железной руды о Ха -ха! вот и утро, собственно говоря. даже спать не пришлось две каменные кирки и еще железные киркаоты а, значит, залог хорошей работы. Так он, первая деревья выросла. Остальные мечашки. А мечашки? А где этот? Где монстры? А, я типа не спал ради этого. Кстати, тут монстр. Вот камнями забьем. Эти деревья мы после муйт размем. Пам -пам, -пам, пам пам Нормально получилось, да? Вот. теперь создадим специальный краник. Думаю, этого нам будет достаточно. Распараллеливаем это дело. И обжариваем. Так, вот такое. У нас получилось. Оттягиваем это все на провода. Опа. Получается изолированный медный провод. И сделаем оплату специальную. Такую. Электросхема. Гравина до. Да. Нам надо еще накопать кремней. Так, этого нам пока хватит, если что, мы потом можем а, перемолотить этот гравий уже с помощью гравителя. Ставим, присоединяем вот это, вот, вот так, и бам-бам, и все, гравитель готов. Берем, значит, чудесную руту, перемалываем ее. Итак, ставим вот сюда. Так, теперь для него нужна энергия. Это не проблема. У меня есть красная пыль. Все, процесс пошел. Итак, теперь я могу подвести итог этого видео. Я создал свое первое технологическое оборудование, а именно дробитель, благодаря которому я буду получать два раза больше железных слитков из руды. Также я для этого и многого другого а, начал строительство подземной лаборатории, в которой будет находиться все технологическое оборудование и кое-что еще, но об этом в следующих сериях. А еще я посадил свою гибельную рощу Благодаря которой я буду производить резину. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующую серию из этого цикла. А с вами был Серый MLGamer. До скорых встреч!